Да, вот и лист наверх. Компания Manly Club прислала мне вот такую вот штуку. Это совершенно новый продукт, который еще, которого еще нет в продаже. Это глина для волос на водной основе. Собственно, вот так выглядит крышечка сзади. Вот так она выглядит спереди. Вот так, так глина выглядит в банке. К чему я все это? Мне прислали это прямо перед моей поездкой. И, соответственно, я решил взять ее сразу с собой для того, чтобы протестировать. Вот Сейчас это. у меня немножко влажные волосы после душа я попробую эту фишку сразу нанести и причесаться вместе с вами соответственно вы можете посмотреть что из этого выйдет Дождь. собственно я причесался уложил сделал какую-то укладочку а и соответственно пойду себе сгулять и уже на протяжении там всего дня мы посмотрим как будет держаться укладка где мама? Вот этих вот наборов так много. У меня один из них. Нравится? Да. Сегодня по приезду сразу сгонять к Ливсе, сделать себе какую-нибудь татуировочку. Вот. Но потом Ливсе написал, что он немножечко э, под утро пришел домой, ему надо поспать. И мы решили просто погулять с семьей. Сейчас к нам должен присоединиться мой друг Михаил, которого я не видел два года. Вот. Посмотрим на его лысую голову. Еще он говорит, что у него появилась борода. Здорово! Привет! Привет, Ваня! Привет, привет! Привет! Или так? Да, Еще шапка. И шапка же. Дыжи. Нормально. Нормально все в доме живут. Привет. Крыс. Приехали на припаде выбуха. На самом деле сегодня не пойдем, просто заехали поздороваться с друзьями, с знакомыми, а сами все-таки после дороги устали, ну и если начать угорать сегодня, то не хватит на остальные дни. Поэтому посидим, покушаем, немножко попьем кофе, пообщаемся с ребятами и поедем сегодня отдыхать, а завтра уже... Ну что, давайте еще пожрем. Привет. Нормально. Здорово. Вот она, мужская любовь. Здорово. Я прошу, не Такой денек у нас сегодня на расслабоне. Друзей повидали, сильно угорать не стали, на концерт не пошли. Пообщались и решили погулять по вечернему Киеву. Он сегодня такой прекрасный, спокойный, тихий. Большинство народу уехало справлять Праздники выходные за город, поэтому очень даже хорошо и красиво, релакс. Хотите? Пришли на Андреевский спуск и решили устроить себе Андреевский подъем. Разбился. Отлично. Пришли на территорию музея Второй мировой войны с друзьями. Хорошая, классная погода. Хотим сейчас попробовать добраться до смотровой, до смотровой площадки вот этой вот огромной женщины. Женщина а, мне кажется, что женщина у нас не пустит в себя сегодня. Все-таки май. Народ э, гуляет, много приезжих. Мы посмотрим. Смотрите, какая огромная. продадут для нам билетики чтобы подняться наверх и будем думать что делать дальше почему купили билетики на точку 36 метров на самую высокую стоит 200 и большая очередь это мы сделаем в следующий раз вот. а так на 36 метров стоит 50 гривен кому интересно можете приезжать вот, из такого зала ожидания поднимают еще выше. Сейчас вот женщина-администратор звонит куда-то, чтобы нас подняли на лифте до отметки 36 метров. Вот. Также здесь сидят люди, которые ждут отметку 90 метров. Но ну, говорят, большая очередь, очень. Ты сильно волнуешься? Совсем нет. Совсем нет? Не боишься высоты? Это далеко не самая большая высота. Которую я брал. Которую я брал в своей жизни. Я в какое-то маленькое заведение три человека, сейчас еще троих подвезут и поведут нас дальше. Лифт такой же, как в старых, обычных, совковых девятиэтажках. Отличается только наличием внутри телефона. Говорят, что... Можно по всему музею звонить по этому телефону. еще лифт отличается тем, что он идет не просто вверх, а идет по диагонали. Ой, снимать. Мой аккуратная голова, кстати. куда повыше меня. А тут все повыше меня. Весит 500 тонн, она железобетонная, а сверху э, нержавеющая сталь. Строили 7 лет, 74 по 81 год за проектом Шкуртара Евгения Гучитича. Весит 300 тонн и сейчас ей 30 лет. И... Здесь... Леха! <с <с а сейчас с той стороны Марина, да, вашего видеоблогера из Николаева. Ну, ведущая. Светланка. Светлана, да, Светлана такая. Ну, какая хлебушка принести? <плес> Блин, ну тут круто, конечно, да? Mm -hmm. Такой вид. Я представляю, как, как, представляю, какой вид там сверху. Сейчас бинокль посмотрим. Вот есть армейский бинокль, который можно посмотреть на все это дело. Попробую вам показать. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Туда походу вот так и ползти надо, да, по ней? Если на Тут Видишь тоже, лифт еще и вот туда наверх подниматься. Да-да-да, цену уже Лифт наверх типа. Вот вы спрашивали про второй лифт, вот он. Вот он. Там вот вам такие сейф одевают, вы подписываете технику безопасности, вам инструктаж проводит и поднимать. Он идет до груди. От груди до плеча вот так вот ступенька, а потом все руку под наклоном, ушами, ногами. И вот там... там смотришь, получается, то это? Ну, кто как же, я не сильно чувствую, что это я, я рассказываю. Площадка маленькая там, да? Маленькая очень, вот такая вот где-то как этот лифт то есть там вы и вам Вот там были. А вот где сетки, походу, огорожено, там мы и были, да? В ногах. Мы в ногах были. В ногах, барышня, это Такой тоже конечно, мемориал. Тетя говорит, то, что последние, там, сколько-то метров, надо подниматься на, по руке, внутри, по диагонали. Вот так вот ползком и руку эту еще шатает а, на полметра и очень маленькая смотровая площадка блин мне кажется даже когда она рассказывала я уже зассал. а вот лезть туда сразу все внутри перевернулось бы я даже не знаю готов ли я на такой подвиг ты бы я готов я готов потому что еще две недели назад меня шатал на машине на полтора метра в разные стороны при ночном ветре Повщён, Собственно, вот мы приехали уже на день рождения группы Беруна. Выступает белорусская группа Заточка.